Я почистил, все. Мусор убрал из вашей ДНК. Здравствуйте. Да, сегодня мы будем говорить про мусор в ДНК. Эта тема на таком переднем краю биологии очень заряженная, потому что, с одной стороны, вот как Сергей Попов рассказывал, наука это область очень конкурентная, и ученые соревнуются в том, кто найдет что-нибудь полезное в этом мусоре, сколько этого мусора узнает, какая роль этого мусора в эволюции нашего генома, откуда он произошел, откуда он взялся. А с другой стороны, это такая тема из биологии, которая перекочевала и в общественную дискуссию, потому что ну, многих людей задевают, вот, например, такого типа цитаты. «Я бы был горд служить в комитете, который разработал геном кишечной палочки, но я бы никогда не признался, что служил в комитете, который разработал геном человека. Даже университетский комитет не мог бы сфорганить что-то настолько плохо». У людей есть такое желание думать, что ну, «мы венец творения», вот, и особенно тех креационистов, тех немногих, которые слышали про ДНК и про гены, их прямо, может быть, даже оскорбляет такое пренебрежительное отношение к геному человека, его составу. Как как это может быть, что там есть какой-то мусор? Как Бог мог туда мусор заложить? Он что, мусорщик? Ну, В общем, возникает много на эту тему дискуссий, и тут нужно привести некоторый контекст. Вот, Иллюстрирующий то, насколько хотелось видеть в человеке такое венец творения, в 1998 году был прочитан геном маленького круглого червяка Ценрабитис Эллиганс, и оказалось, что этот геном представляет собой 97 миллионов нуклеотидов вот этих буквок А, Т, Г и С, и в нем 19 тысяч генов участков ДНК, которые кодируют белки. В 2000, 2000 году был, был прочитан геном плодовой мушки Дрозофилы. Оказалось, что у нее генов меньше — 13 600, геном чуть побольше — 120 миллионов нуклеотидов. И геном человека тогда только читали. И ученые устраивают тотализаторы — вот сколько генов будет у человека. И многие люди говорили, ну ну, 100 тысяч генов, конечно, мы же намного круче, чем червяк, мы же намного круче, чем мышка, намного сложнее, чем муха. А, в общем. Были разные версии. В итоге в этом тотализаторе выиграл ученый, который поставил на цифру 27 тысяч. Когда его спросили, почему 27 тысяч, он сказал, ну, я сидел в баре, наблюдал за людьми, они как-то вяло себя так вот вели, передвигались. Я подумал, что ведут они себя как мухи. И в два раза больше, чем у мухи, генов человеку точно хватит. И он был, в общем-то, прав. Правда, с тех пор, опять же, тогда еще некоторые люди говорят, ну, мы еще получше поизучаем и найдем больше генов. Но в итоге количество генов по современным представлениям в геноме только сократилось. То есть что-то, что считали генами, оказалось либо, что два участка ДНК — это на самом деле один ген, или что какой-то участок ДНК на самом деле не работает, это псевдоген. И в итоге сейчас оценка генов у человека немножко упала, ниже 27 тысяч у червяков, наоборот, выросла, поэтому у нас генов примерно столько же, сколько у червяков. Но давайте попробуем объяснить нашу сложность как-нибудь по-другому. Ну, давайте посмотрим на размер генома. Да, вот у человека 97 миллионов нуклеотидов, а у человека 3 миллиарда. Но, да, это, кстати, итиный венец творения, это вот возбудитель трихомониаза, вот такого заболевания, передающегося половым путем, у него 60 тысяч генов, больше ни у кого нету. из тех, у кого, у кого известно, сколько генов. Так что, да, это вот, кто есть, на самом деле творец Вселенной. Так вот, ради чего все создавалось. 3 миллиарда нуклеотитов геном человека но ну, это очень много, больше чем у всех остальных которых я до этого перечислял но давайте посмотрим на другие организмы вот есть такая рыба 130 миллиардов геном а вот есть такой цветочек у него 149 миллиардов геном а есть вот такое одноклеточное у него 670 миллиардов размер генома сколько там генов мы не знаем потому что такого размера геном мы не умеем читать но вот Казалось бы, нет какой-то очевидной корреляции между сложностью организма и размером его генома. Ну, кто-то может сказать, ну хорошо, может быть, наши такие представления о сложности, они очень антропоморфные, но давайте посмотрим на похожие организмы. Вот две рыбы, у этой 130 миллиардов, это 400 миллионов. Вот два одноклеточных, у этого 670 миллиардов, у этого 200 миллионов. они, в общем-то, вроде бы похожи, и поэтому как-то кажется странным. Что же так? Очень похожие организмы так сильно отличаются в размере генома. И, собственно, это назвали так называемым С-парадоксом. И дальше было много попыток ответить на этот С-парадокс. Стоит отметить, что на самом деле намного меньше такая разница в размере геномов у бактерий. Вот у бактерий самый большой геном, известный, 13 миллионов нуклеотидов. У такой бактерии микоплазмы 580 тысяч. То есть разница ну, есть, достаточно большая, но не... не Такая, как между человеком и тем одноклеточным. Есть искусственно сделанная микроплазма, это микроплазма лабораторная, это организм, который специально делали такой минимальный искусственный э, геном, его синтезировали в пробирке, этот геном этой бактерии, делает это ученый Клейг э, У нее 530 тысяч нуклеотидов. Вот. Есть еще две бактерии, которые совсем маленький геном, но они являются эндосимбионтами. Знаете, вот у нас э, в наших клетках есть митохондрии. Митохондрии — такие клеточные органеллы, которые занимаются производством энергии, Энергии, энергостанции условно если упрощать а вот они произошли из бактерий когда-то были клетки которые из них жили бактерии эти бактерии стали эндосимбионтами и они зависят от своего хозяина ну вот эти вот бактерии они как бы которые помечены внизу название которых упомянуты внизу они ну что-то типа такого же только еще не дошли до такого сильного упрощения такие тоже эндосимбионты которые живут в других клетках в других организмах а, так вот Значит, у бактерий тоже есть этот C парадокс, но он не такой сильно выраженный, как у животных. Что же можно это объяснить? Еще в 1972 году ученый по имени Сусума Она он предположил, что... Значит, ввел такой термин, который, собственно, назывался «мусорная ДНК», что, наверное, по содержательному составу, там, грубо говоря, две рыбы с разным размером геномом похожи, но в одной рыбе много мусора, а в другой мало мусора. А почему много мусора, почему мало мусора, это уже вопрос отдельный и его можно изучать. Что интересно, Сусуму Лона, исходя из некоторых представлений о том, сколько там должно быть этого мусора, и на самом деле, сколько происходит вредных мутаций в одном поколении, он сделал предсказание вот в 1972 году, что у человека должно быть 30 тысяч генов функциональных участков генома, которые кодируют белки, что очень близко к тому, что в итоге оказалось. И он также предсказал, что это, собственно весь геном, в нем ценного вот только 6%, а все остальное это мусор. Давайте посмотрим, насколько он был прав и что мы узнали после того, как геном человека был прочитан. И где этот мусор вообще может там в этом геноме быть скрыт. Значит, это обзор, картинка взятая из статьи 2005 года, которая была посвящена анализу состава этого самого человеческого генома. Начнем с самого маленького фрагмента. Полтора процента генома это участки ДНК, которые кодируют белки. То есть это очень мало. Но при этом белки это как бы считаются ну, это очень важно. При этом, что интересно, на самом деле, если мы говорим про гены, то гены — это не только те участки, которые на самом деле кодируют белки. Гены устроены очень интересным образом. У них есть то, что называются интроны. здесь Есть экзоны и есть интроны. Когда с ДНК считывается РНК, то часть этой РНК для многих этих РНК вырезается и больше не используется ни для чего. А оставшиеся части, которые называются x они остаются. Интроны вырезаются, экзоны остаются. Это называется сплайсинг. Вот я взял, есть такой сайт, называется «Геномный браузер человека». Любой желающий может зайти, и я добил название первого попавшегося мне в голову гена. Так случилось, что это был ген алкоголь гидрогеназы. И вот мы вбиваем это название, вот значит, нарисована хромосома, вот красненькая, это где на хромосоме мы находимся, и вот там находится этот ген на этой хромосоме на четвертой. И вот тут что-то есть толстенькое на картинке внизу, это экзон, это то, что в итоге остается в конечной РНК, которая потом связывается с рибосомой, которая синтезирует белки. А вот то, что между, вот такая тоненькая линия, это интроны, это то что будет вырезано. То есть даже когда мы говорим про гены, то существенная часть генов это интроны, которые, в общем-то, никакой особой функции не выполняют, как правило. То есть значит, вот эти полтора процента это то, что кодирует белки, то, что будет внутри экзонов, еще 26 процентов генома это просто интроны. И мы понимаем, что в них мало какого-то такого именно функционального в том смысле, чтобы какая-то конкретная последовательность этого интрона за что-то там важное отвечала. Дальше... Следующая интересная история — это вот эти 20 и 13 процентов. И на самом деле к этому потом присоединим еще некоторые группы на этой картинке. Значит, lines and signs. Lines это мобильные элементы, такие, которые они являются эгоистичными, они умеют себя копировать. Точнее, вот то, что здесь написано по 20 процентов, это совокупность того, что умеет себя копировать, и то, что от них осталось, то есть были такие участки ДНК, которые умели с них считывалось некоторая РНК, у них были специальные белки, которые позволяли им с этой РНК снова значит, создавать свои ДНК копии. Эти белки умеют занести эту РНК обратно в ядро, потом там достраивается ДНК и они делают как бы свои копии. Многие из таких вот копий в итоге оказались просто ну, вот они лежат, они перестали быть функциональными, они больше как бы не, не с них ничего, может быть, даже не синтезируются, такие артефакты. И вот таких вот артефактов у нас сотни тысяч, сотни тысяч последуйте вот этих вот эгоистичных мобильных элементов, которые все, что делали, это они сами себя копировали. Значит, при этом некоторое количество таких элементов, которые все еще активно существуют, с них таки считывается РНК, синтезируются белки, и они по-прежнему копируются. И то, что они по-прежнему копируются, это на самом деле плохо, в каком-то смысле для нас, потому что существуют генетические заболевания, связанные с тем, что вот неправильно скопировалось как какой-то важный ген внутри какого-то важного гена. Ген перестал работать. Некоторые генетические заболевания из -за этого возникают. Еще важно то, что активность вот этих вот транспозонов, скачущих мобильных элементов, специальными механизмами клетки подавляются в клетках взрослого организма. Если это происходит плохо, то это может увеличивать вероятность некоторых онкологических заболеваний. Тоже возникают дополнительные мутации, встраиваются какие-то гены, меняет их работу, клетка может стать раковой, это тоже активно сейчас изучается. В общем, не самая классная часть нашего генома. Дальше есть сайны. Сайны это в каком-то смысле паразиты на паразитах. То есть это такие тоже повторяющиеся элементы, ДНК, которые сами себя копировать не умеют, но с них тоже может считываться, например, РНК, и вот эти вот белки, которые кодируются лайнами, которые умеют копировать лайны, они могут некоторые сайны тоже копировать. То есть они копируются за счет чужих механизмов копирования. Но некоторые из них, да, самый интересный из них пример — это есть такой, такой мобильный элемент, который называет, такой, такой сайн, который называется AU, он появился где-то 50 с лишним миллионов лет назад у общего предка современных приматов, и вот эти вот АУ-элементы за это время успели наделать себя где-то около миллиона копий. То есть их очень много, но они не очень длинные. А некоторые из них в итоге оказались включены в состав в том числе и в нормальных функционирующих каких-то белков, но это скорее экзотика. А, ну, то есть некоторые из них, может быть, что-то и делают, но многие из них это просто вот копирующие, копирующие под копирку какие-то элементы. А дальше есть а, еще ltr транспозоны тоже мобильные элементы, которые немножко по-другому себя копируют. Вы слышали про эндогенные ретровирусы. Вот, это вот эндоген ретривость, это под множеством вот этих рутр По сути, вот вирусы, обычные ретровирусы, они умеют из клетки в клетку переносить свой генетический материал, и генетический материал это РНК, с РНК считывается ДНК, а ДНК встраивается в геном. Эндогенные ретровирусы между клетками не путешествуют, как правило, то есть они не могут не для, не для этого механизма. Но эндогенные ретровирусы они могут с них может считаться значит, РНК, РНК превращается в ДНК, ДНК встраивается в геном. Возникают копии этих этих Дальше есть еще ДНКовые транспозоны. Они, строго говоря, не совсем как бы копируются. Они больше такие участки ДНК, которые могут вырезаться и встраиваться. То есть они как бы cut and paste вырезаются, встраиваются в какие-то места, они скачут. Но если, например, у вас было две копии хромосомы, на одной из каждой было по одной копии такого транспозона, то транспозон может с одной хромосомы скакнуть на другую, и тогда у вас на хромосоме будет две копии, а на другой не одной. Иногда именно эта хромосома передастся потомкам. В итоге, в целом, этих транспозонов ну, они составляют не очень большую часть генома, около 3%. Но это тоже такие вот мобильные элементы. Еще есть, когда мы говорим про мусорную там, ДНК, важно ее не путать с некодирующей ДНК. Есть важные участки ДНК, которые кодируют белки, есть также важные участки ДНК, которые не кодируют белки. Ну, Например, это участки ДНК, которые регулируют работу каких-то генов. Это могут быть участки ДНК, с которых таки считывается РНК, но просто такая РНК, которая не, не является матрицей для синтеза белков. Например, есть микро-РНК, маленькие РНК, которые могут регулировать работу генов. Есть рибосомальные РНК, которые входят в состав рибосом, которые синтезируют белки. Есть транспортные РНК, которые тоже нужны для того, чтобы синтезировать белки и так далее. Примеры такие есть. Какая часть вот здесь, например, является мусором, ну, тут, сказать, сказать сходу сложно. Для этого потребуется то, что я буду рассказывать дальше. Ну, еще есть гетерохроматин – Это участки очень компактного компактной упаковке генома, там как правило очень низкая активность участков ДНК в этих местах, то есть них там не считывается какая-то РНК, хотя тоже бывают всякие исключения. Вот. в общем, это вот схема моего генома, из нее можно сделать вывод, что в геноме человека очень много мобильных элементов, очень большую часть его составляют вот такие вот эгоистичные последовательности ДНК и их останки. Да, вот я забыл про сегменты дупликации, я просто какой-то участок генома взял и удвоился. Так вот, какие были эксперименты по чистке мусора из, из ДНК? Ну вот возьмем большую, большой межгенный участок в геноме мышки, полтора миллиона нуклеотидов, или там, они в этой работе брали полтора миллиона участок и 845 тысяч нуклеотидов участок, и их вырезали из генома мышки и смотрели, к чему это приведет. Поэтому подбирали именно такой участок, который между генами. И оказалось, что мышка выживает, ничего такого очевидно плохого с ней не происходит и так далее. И вот мы знаем, что действительно есть такие участки, которые можно вырезать без каких-либо негативных последствий. Ну, в общем, я... Понятно, что, что, что подразумевается примерно под мусорное ДНК, но есть ученые, которые в этой мусоре пытаются копаться, что-то находить, иногда находят, иногда преувеличивают то, что они нашли. Самая громкая история с поиском вот, какой-то функции в мусорной ДНК это история про проект, который называется ENCODE. Энциклопедия кодирующих, не, не кодирующих элементов в ДНК. И вот в их статье, которая была опубликована в журнале Nature, утверждалось, что они смогли приписать биохимическую функцию 80% генома человека. То есть они что делали? Вообще они делали достаточно полезную работу. Они смотрели на то, где с ДНК считывается РНК, изучали, какие участники генома такие участвуют в синтезе РНК. Они смотрели, с какими участками ДНК связываются какие-нибудь белки они смотрели, какие участки ДНК подвергаются тем или иным химическим модификациям, которые, может быть, влияют, а может быть, не влияют на работу тех или иных генов. В общем, они собрали очень много данных. Это данные, которые используются в современной биоинформатике, они очень полезны, интересные. Но вот этот вывод о том, что 80% генома обладает биохимической функцией, он вызвал очень большое количество критики среди биологов. И самый главный, наверное, известный критик этого всего, который больше всего по этой теме статей написал, гневных, это биолог по имени Дэн Граур, вот есть одна из его статей, которая самая троллинговая статья, которую когда-либо бы, в жизни читал вообще по биологии. Если кому-то интересно, потом прочитайте. Но я приведу некоторые из таких его контр аргументов забавных. Значит, ну, сначала он их троллит за то, что они вообще сами путают в своих показаниях. Вот в журнале Nature они написали про 80% геномов, когда их начали критиковать, один из авторов смягчил, сказал, ну, на самом деле, конечно, не 80%, но 40%. Откуда цифры эти берутся? Вот. Потом другого соавтора спросили. он сказал: ну, знаете, ну, конечно, верхний предел 50 на самом деле, но я уверен, что хотя бы 20. Вот точно не 9. Вот Начали они немножко путаться в этих показаниях. Окей. Дальше обратили внимание на то, что называется функции. Ну, вот, например, с ДНК считывается РНК. И что? Ну вот, например, у меня есть ботинок, к нему прилипла жвачка. Означает ли это, что функция ботинкой, чтобы к нему прилипала жвачка. Ну, вовсе нет. То, что, что какой-то биохимический процесс происходит на какой-то молекуле ДНК, это не значит, что вообще то это для чего-то нужно. Может быть, это РНК нигде больше не используется. Может быть, значит, это просто такой шум в данных, кто знает. Так вот, он привел такую аналогию, да, это рассказать, что функция «Белого дома» это занимать площадь Земли по адресу 1600 в авеню Вашингтон-Колумбия. Ну, отличная функция. вот. А если же так рассуждать, то вся ДНК, почему не сказать, что 100% генома функциональна, на том основании, что абсолютно вся ДНК совершенно точно участвует в одном важном биохимическом процессе, без которого жизнь невозможна. Это копирование ДНК. Вся ДНК копируется, значит, участвует в биохимическом процессе, значит, функция есть. Нелогично. Значит, если мы посмотрим на, на геном, то у нас постоянно происходят мутации. Мутации неизбежны в силу самого процесса копирования ДНК. Он происходит не идеально. Не умеет фермент, который копирует ДНК, ДНК полимераза, делать это без ошибок. Как следствие, в каждом поколении у людей возникает порядка 50-70 новых мутаций. То есть, если мы прочитаем геном мамы, папы и ребенка, то обнаружится, что около 50-70 абсолютно новых мутаций, ну, не считая того, что есть новые комбинации уже имевшихся каких-то участков ДНК. И нет такого участка в в ДНК в геноме, который имела бы иммунитет к мутациям. То есть мутации должны возникать абсолютно где угодно. Давайте попробуем теперь порассуждать, как это нам помогает понять, что, собственно, важно в геноме, где есть функция, а где у нас просто какой-то буфер последовательности нуклеотидов, которые, в общем-то, ни для чего может быть не важны. Для этого мы можем вспомнить историю про математика Авраама Вальда и про вот эти вот замечательные самолеты, которые во время боевых действий участвовали, а потом возвращались на базы, те из них, которые не подбили. И можно было собрать статистику по дыркам от пуль в этих самолетах. И там генералы говорили: ага, нужно бронировать те места, где больше дырок. А Вальдом говорил, что нет, нужно бронировать те места, где дырок вообще нет, потому что дырки ложатся примерно равномерно по самолету, пули ложатся примерно по всему самолету, а просто те самолеты, которые получили пулю в самое болезненное место они не долетели и поэтому в статистику не попали да так вот то же самое мы можем сделать и с геномом. Мы можем взять какие-то участки ДНК. В данном случае показаны не участки ДНК, а белки, которые кодируются какими-то участками ДНК. Но неважно, можно здесь поставить и выравнивание нуклеотидных последовательностей. Мы находим какое-то место в геноме, где либо можно посмотреть между особями одного вида, либо между разными видами участки ДНК или последовательности аминокислот белков очень похожи друг на друга. И если они очень похожи друг на друга, то это не потому, что там не бывает мутации, а потому что если там возникала мутация, то особи с этой мутацией не старали потомство, поэтому мы мутации там не видим. И это позволяет искать собственно, функциональные участки в ДНК, и это имеет на самом деле важное прикладное применение в современной медицинской генетике. Если приходит пациент, у которого имеется какое-то генетическое заболевание, и мы не знаем, что же с ним произошло, из-за чего, из-за какой мутации у него это заболевание, можно прочитать его геном. Но если мы прочитаем его геном, мы увидим, что там не знаю, 3 миллиона индивидуальных генетических особенностей, которые отличают этого человека от какого-то рандомного человека с улицы. И понять, какая из этих вот миллионов генетических особенностей, какая из них связана с его генетическим заболеванием, так очень, очень сложно. Но если мы видим, что какие-то этих генетических изменений приходятся на такие участки ДНК, которые очень функциональны, в том смысле, что они никогда не меняются между видами или внутри вида, или и между видами, и внутри вида. Но тогда это дает нам информацию о том, что, возможно, это и есть та мутация, которая приводит к его заболеванию. И потом проверяется это экспериментально, во многих случаях подтверждается. Так вот, значит, если мы применим такой критерий, посмотрим на то, какая часть генома человека, где мутации отсеиваются, потому что там возможны вредные мутации, то оказывается, что это где-то около 8% генома. 8% генома — это то, что на самом деле функционально в том смысле, что там могут происходить вредные мутации. В Остальное может мутировать примерно как угодно. Но корректно ли использовать термин «мусорная ДНК» по отношению к всему тому, что осталось? Да, действительно, какие-то последовательности могут быть мусорными. Есть вот эти вот некоторые активные мобильные элементы, которые могут нам вообще-то навредить. Они — Неприятные. Но большая часть, скорее, правильно называется это брахлом, То есть у вас лежит дома какой-то старый матрас. Его можно было выкинуть, чтобы не занимал место. Но, с другой стороны, ну ничего страшного от того, что он лежит, нет. У бактерий, у них очень важно то, что они умеют быстро делиться. А чем меньше у вас ДНК, тем быстрее она удваивается, тем проще ее копировать. И поэтому у них есть, на самом деле, отбор, естественный против большого генома. Поэтому у бактерий такого С-парадокса выраженного особенно нет. Ну, Это одно из, одно, одно из аспектов. У Когда мы говорим про мемокречное животное, типа человека, у нас очень много клеток. Клетки не обязаны очень быстро делиться, это вообще неограничивающий какой-то фактор. Вообще у нас немножко по-другому происходит копирование ДНК. И поэтому у нас такого сильного отбора на то, чтобы избавляться от этого барахла, чтобы выкидывать каждый старый матрас, такого нет. И у нас этот барахлор в каком-то смысле накапливается. Но на самом деле у этого мусора, тем не менее, может быть некоторая все-таки функция, которая в чем-то похожа на функцию секса. Вы, конечно, думаете, зачем нужен секс. Ну, такое обычное обывательское представление, что он нужен для удовольствия. На самом деле все наоборот. Должно быть удовольствие от секса, чтобы мы им занимались. Вот. но на самом деле секс нужен не только для того, чтобы воспроизводиться и размножаться. Есть организмы, которые могут размножаться без секса, но они все равно встречаются нечто типа полового процесса. Вот здесь показан половой процесс у бактерий. Бактерии могут сами размножаться, им не нужен партнер для этого, но тем не менее пытаются обмениваться генетическим материалом, потому что Секс, с точки зрения эволюционной биологии, это способ секс в плане возможности генетического обмена. Это способ ускорения эволюции. У вас могут возникать новые генетические варианты, вы можете их тестировать. Ну, Кто-то будет получать неудачные генетические комбинации и погибать. А где-то могут появляться новые генетические комбинации, которые могут быть замечательные. И для крупных организмов, в которых медленно меняются поколения, вообще-то всякие преимущества, ускоряющие скорость эволюции, могут быть в, таком, в долгосрочной перспективе очень даже неплохими. И мусорная ДНК в каком-то смысле это то место, где могут возникать какие-то новые гены иногда, может быть, в процессе эволюции. Само существование вот этих вот скачущих элементов может приводить к тому, что какие-то гены благодаря этим же скачкам могут удваиваться. То есть есть некоторая роль у существования вообще мобильных элементов, но тем не менее в конкретный момент времени, если бы они перестали, если бы у нас не было этого мусора, то, скорее всего, ничего страшного бы не было. А бывает еще, наоборот, антимусор. Вот если мусор — это когда у вас есть какой-то участок ДНК, где не важна последовательность нуклеотидов, ну точнее барахло, да, там, где не важна последовательность нуклеотидов, то антимусор — это, наоборот, история, где, например, какой-то нуклеотид может, наоборот, выполнять роль сразу в нескольких функциях условно. Вот здесь показана схема генома одного из бактериофагов, и вы видите, значит, цветами показаны разные гены, и вы видите, что на его геномии некоторые из генов пересекаются. То есть один и тот же, одна и та же последовательность нуклеотидов может участвовать в кодировании сразу нескольких разных белков. И оказывается, что эволюция это, в принципе, позволяет, и такое бывает, и то есть, у нас гораздо более как бы, компактное как такое, хранение информации наблюдается вот у некоторых организмов. И это один из таких примеров, а другой пример связан с одной из тем наших с коллегой последних, такой последней работы. Мы изучали тоже что-то типа условно, в кавычках антимусора. Значит, есть такое слово, как полиндром. В русском языке в словом «полиндром» называют ну, фразу типа «Ура, вопите дети повару». Если вы берете такую фразу, читаете ее задом наперед, вы тоже получаете «Ура, вопите дети повару». То есть вы получаете то же самое значит ну, чтении наоборот. В на языке ДНК, в текстах ДНК, полиндром называют, например, вот такую последовательность АТТГ, СААТ. Почему? Потому что в ДНК есть принцип комплементарности. Буква А стоит напротив Т, буква Г стоит напротив С. Поэтому если мы пытаемся написать последовательность комплементарной этой, Будем начинать справа налево, будем писать А, Т, Т, Г, С, А, А, Т. Получим то же самое. То есть второе свойство такого полиндрома, что если бы это была одноцепочная ДНК, она в принципе могла бы замкнуться сама на себя. Вот это Г с этим С, это Т с этим А, это Т с этим А, это А с этим Т, они комплементарны. Так вот, это палиндромы. И мы изучали такой милый организм, который называется волосатик. Вот он нарисован. И вылезает из попы сверчка. Эти паразиты интересны тем, что они умеют заставлять сверчков и других чинистоногих топиться в воде. Потому что, когда попадает в воду, этот зараженный сверчок, из него, как раз, выползает этот червяк, волосатик, и он потом ищет себе партнеры для спаривания, и они там размножаются. Но это такой, скорее, анекдот. Так вот, у этих волосатиков есть, помните, я рассказывал про митохондрии? Вот у них есть митохондрии, как и у всех нормальных а, животных, и в этих митохондриях есть гены, и в этих генах присутствуют внутри кодирующей области ДНК абсолютно идеальные а, полиндромы. Вот такие последовательности, которые в обе стороны читаются читаются, ну, ну, то, что я показал, ДНК-полиндромы, которые могли бы сами собой образовать вот такую вот шпильку, замкнуться сами на себя в двойную спираль, если бы они были одиночной, одиночной цепочкой. И представьте себе, то есть, пытаюсь объяснить типа восторг биолога при такой находке, так, чтобы это было понятно не биологу, представьте себе, что вы читаете произведение Пушкина, и там есть классное стихотворение, там есть пунктуация, смысл, подлежащее, сказуемое, предложение осмысленное. Вы такие «Айда Ай «Айда ай да молодец». А потом вы начинаете доходить до конца, начинаете читать задом наперёд и выясняете, что получается то же самое. Стихотворение уже задом период Вы такой «Айда молодец в квадрате». Так вот у, у, Больше ни у кого мы посмотрели несколько тысяч геномов, бо, митохондриальных, больше ни у кого такого мы не, не нашли. Но вот у них бывают полиндром, 280 нуклеотидов. Это участок ДНК, который с одной стороны кодирует абсолютно нормальный митохондриальный био, который имеет функцию и так, далее, и так далее. Но при этом каждый нуклеотид удовлетворяет еще второму условию, что если это А, то в другой части этого гена будет Т. Если это Г, то в другой части будет С. Если это С, то в другой части будет Г. И эти полиндромы могут быть абсолютно идеальны, то есть без единой какой-то мутации, без единой ошибки. И они присутствуют у четырех видов волосатиков. Вот. Так что есть мусор, а есть, наоборот, ну это некоторая метафора, понятно, антимусор. Когда один нуклеотид почему-то делает сразу несколько вещей. Для чего нужны эти шпильки, с этим мы не знаем, поэтому, может быть, на самом деле это само по себе, что-то совсем не связано с какой-то функцией. А может быть и связано. Это такой вопрос на будущее исследование. Спасибо. Раз, раз, раз. Вот, я себя слышу. Так, вопросы? Галя, вот микрофон сюда. Здравствуйте, спасибо за интересную лекцию. Вот такой вопрос, а как ферменты при сплайсинге узнают, что, собственно, надо вырезать, а что надо оставить? Да, там есть специальные э, сайты, которые находятся э, вот в этих местах узнавания. Называются сайты сплайсинга. У них есть своя определенная последовательность, специальный мотив. Есть такой комплекс, который называется сплайсосома. Э, в этой РНК распознается этот мотив. Причем мы знаем, что, например, есть мутации, которые могут сайт разрушить, и тогда сплайсинг не происходит. Э, это может тоже приводить к некоторым генетическим заболеваниям. Если неправильно происходит сплайсинг, например, какой-то участок, который должен быть интроном, становится экзоном, но тогда получается неправильная последовательность нуклеотидов, которая потом не приводит к синтезу какого-то нормального функционального белка. Вот. Это просто определяется последовательностью э, нуклеотидов в РНК. Что будет вырезаться, что нет. Ну, э, мы прямо всех условий точных… Там есть, есть Существуют способы предсказывающие эти сайты сплайсинга. Не всегда их стопроцентно удается предсказывать, но мотивы там совершенно точно есть, они выраженные и можно оценить силу сайта сплайсинга, и он в принципе предсказывает, как часто таки будет там происходить этот самый сплайсинг. Спасибо, Александр, вот в первый ряд микрофона человеку. Да, вопрос по, по прошлому вопросу, вот эти последовательность сплайсинга они одинаковые у всех организмов и для всех генов или это для каждого гена интрона оно а, <связываю> так да скорее для разных организмов они одинаковые эти <связываю> последовательности сайты сплайсинга да, вы видите, да, вот да. те места которые да. должны быть а, какие-то вариации немножко могут быть а, там на самом деле есть несколько типов сайтов сплайсинга а, значит я сейчас мне казалось, что они похожи, вот. но я могу ошибаться насчет того, может быть, какие-то тонкие нюансы, которые я не помню. Еще вопрос, вот вы говорили, что один и тот же участок может кодировать несколько генов, и вот как это сочетается с тем, что в каких-то местах… Кусок должен быть вырезан. То есть получается в одном случае он вырезается, а в другом не вырезается? А, да, значит есть э, еще отдельная история по то, что так называемый альтернативный сплайсинг. Потому что бывает такое, что какой-то участок, какой-то экзон иногда используется, а иногда не используется. И это на самом деле позволяет с одного участка ДНК кодировать не один, не один белок, а сразу несколько белков. И, на самом деле очень большая часть генов человека, их РНК имеет альтернативные изоформы, вот, альтернативный сплассинг происходит. Это достаточно распространенная такая штука. Когда вот, мы говорим про ту табличку, про эту схему, которая была на картинке, то вот, все альтернативные зоны, которые иногда включаются, а иногда не включаются, они были в категории 1,5%, которые участвуют в кодировании белков. Следующий вопрос. Галя, иди вот наверх, девушки встретим ряду с конца. Здравствуйте, меня зовут Мария, спасибо за лекцию. Я хотела задать такой вопрос, может ли увеличиваться количество мусора в ДНК и до каких размеров, вот там внедрение каких-то вирусных ДНК вообще, вот до, до каких пределов это может продолжаться? Спасибо. Да, ну есть яркие примеры. Например, у некоторых растений мы прямо наблюдаем, как в очень недавнем периоде времени какой-нибудь такой вот транспозон очень активно размножился. То есть количество мусора может прямо на глазах практически расти. Более того, ну, даже если возьмем современных людей, у нас тоже бывают, что какие-то транспозоны увеличит количество своих копий. То есть количество этого мусора, оно и у людей тоже растет. Вот я недаром привел этот пример с последовательностью АУ, которая у людей представлена где-то там миллион экземпляров. Да, вот это все накопилось всего там за 50 с лишним миллионов лет. Вот, то есть мусор, вот и это, собственно, почему эта история с мобильными элементами является хорошим объяснением вот этого С-парадокса. Но Вот есть у вас два организма, в одном возник такой, такой э, мобильный элемент в другом не возник они абсолютно похожи, то есть ничем особо не отличаются но вот у этого возник и у него начинает расти геном растет растет растет растет и вот у него уже там миллиарды нуклеотидов а у этого как миллион, сотни миллионов вот э, пожалуйста то есть э, способ увеличения количества генома достаточно очевидный следующий вопрос Александр Вот молодому человеку во второй ряд с бородой во второй во второй во второй Здравствуйте. Я хотел спросить такой вопрос. Вот есть, я правильно поставил себе картинку, что вот есть э, нуклеотиды, есть гены, это чуть разные вещи. Если я вот возьму какой-нибудь условно, у ну, человека, наверное, не гуманно, мышку, выкину, там, если я правильно понял по некоторым цифрам, то ли 80%, то ли 90 генов, будут ли они, во-первых, спариваться с, как бы, с представителями своего вида? Это первый вопрос. А если как бы, будут, то правильно ли как бы, в будущем хотеть оптимизировать, грубо говоря, все хорошие организмы, выкинуть все лишнее, и чтобы были маленькие такие компактные... Э чисто геновая ДНК без лишних нюклеотидов мусорных. И а, как это повлияет извините, на саморазвитие, Там будет ли больше мутаций и так дальше? Я думаю, что на самом деле идея устранения этого мусора из генома, она, скорее всего, ни к чему хорошему не приведет. Не потому что там есть какие-то важные функциональные участки, а потому что, ну, например, у вас может быть такое, что это полезно, не конкретная последовательность ДНК, а то, что два гена разнесены в пространстве. Например, такая ситуация. Это само по себе может быть чем-то не ужасным или даже полезным. То есть выполнение такого роли такого спейсера какого-то. Если вы его вырежете, у вас два гена окажутся слишком близко, и может быть, в некоторых случаях это может иметь быть, может быть, какие-то последствия, а может не иметь. Нужно разбираться в каждом конкретном случае. А кроме того, ну, насчет скрещивания, ну, в принципе, могут быть с этим проблемы, если будут очень сильно отличаться хромосомы надо подумать. Сходу, сходу, сходу мне интуитивно кажется, что с этим могут быть проблемы, но строгого доказательства я вам сейчас не предоставлю. Значит, От чего можно было бы избавиться, наверное, это от скачущих мобильных элементов, потому что они нам могут вредить, могут быть причиной некоторых заболеваний. И нам уже как бы давно пора перестать эволюционировать как э, биологическим видом таким простым в плане с помощью естественного отбора, когда вымирают наименее приспособленные. А нам пора уже самим себе геном редактировать. а вот. эволюция оставить в покое. Следующий вопрос, Галя, Галя ты там где? Давай, да, в дом человека там далеко сидит. Здравствуйте. Дополнение к предыдущему вопросу. А может ли быть такое, что у организма с большим количеством мусорного ДНК, с большим процентом содержания, он как бы защищен от, лучше защищен от случайных мутаций в полезных участках ДНК? Спасибо. Ну, смотрите, основная, основной источник мутаций вообще ⁇ это ошибки копирования ДНК они происходят с некоторой частотой на единицу длины генома. Поэтому чем больше у вас длина генома, ну, то есть концентрация этих мутаций она не будет зависеть от длины генома. Ну, по крайней мере, вот в таком первом приближении. Если есть какие-то мутации, от которых может большое количество ДНК защитить, то они вносят, скорее всего, небольшой вклад в общий мутагенез. Так, и последний вопрос, Александр. Вот рядом с тема, да, человек очень долго тянет руку, вот, да, у меня, к сожалению, два вопроса. Два ну, последних вопроса. Но первый вопрос, он такой немного дилетантский с точки зрения просто идеи и так далее. А как, вообще какие-нибудь корреляции есть у C-парадокса? Вот. Какие-нибудь что? Какие-нибудь ну, какие корреляции замечены учеными ну, вот, у C-парадокса? У в виду между сложностью и размером генома. Ну да, да, да. Вот. Так. И второй вопрос… Существуют ли мутации, ну то есть возможно ли гипотетически такая мутация в процессе эволюции, что какой-то мусорный участок генома заработал бы и закрепился бы в генофонде? Да, бывают примеры, когда какой-то мусорный участок заработал, закрепился в геноме, бывают даже ситуации, когда какие-то, например, чисто вирусные гены, которые были у вируса, использованы вирусом для того, чтобы осуществлять свое юргистичное размножение, а в итоге стали частью там, генома целой большой группы организмов. Например, у млекопитающих у нас есть ген вирусного происхождения, кодирующий белок синцетин которые используются для формирования большого, в общем, для формирования там много клеток, они должны соединиться вместе в одну большую многоядерную клетку, и для этого используется вирусный белок, белок вирусного происхождения. Собственно, по аналогии есть и примеры, когда какие-то из известных человеческих мобильных элементов, точнее, какие когда есть участки ДНК, имеющие некоторую функцию, которые по происхождению являются мобильными элементами. Да, такие примеры есть. А что касается первой части вопроса, я подзабыл. Какую-нибудь корреляцию, да. Ну, вот смотрите, вот у бактерий, да, у них намного меньше как вы видели, размер генома. Да. Объяснение этому заключается… Ну, там, там много есть отличий между бактериями и нами, ну вот, но если у вас есть сильное давление отбора, на уменьшение размера генома, потому что там нужно иметь маленькие делящиеся клетки, то это один из факторов, который может приводить к тому, что у вас будет меньше всякого, всякой ерунды. Но это не единственный, наверное, фактор. Поэтому ну, такого, такого рода типа корреляция есть. А так, вот, если вам говорят, что вот у этого организма 140 миллиардов генома, у этого 3 миллиарда генома, сказать, кто из них человек — вот. А кто из них венец творения или венец эволюции так у вас не получится. То есть такой очевидной корреляции а, тут нет.